Всем привет, Макс Риск. Когда я захожу в битву кланов, там вот такой значочек. Жаль, что я пропустил. Всем приветствую Макс Риск. Подписка лайк, у нас тут пешком. Это значит, что уровень клана на основ... основе которой выдается награды склада, Складывающиеся очков, очков набирающих членов клана. Они. Если мы тоже будем набирать, то будет классно. Сейчас я ничего не набираю, там есть еще за.. Заместитель тоже как-то 0 набрал Оп. участников впереди сезона Колода То есть тут вся кода, которая у вас есть, берите ее Я, конечно, возьму Или что будет, если я не возьму колоду? Сегодня мы увидим Потому что вас сегодня будет отражаться битвы Награда за битву Это если будем с кланом с играть Так, час рада за 0 побед Что монет, сам конечно, награда самая лучшая 5500 Ах, наград 10 побед. Ох, есть побед. Может быть сразу несколько роликов записать. А, монтаж. О, у меня, кстати, 505 кристаллов. Так, на этот день я тут собрал инвент, нет? Помните, он вам было как всегда, Так, 2 часа зашел, в 2 часа получил. Но теперь уже больше нет таких 2 часа. Теперь часов. Теперь часто игроки, которые заходят уже бессмысленно, по-моему. Да я после создания выполнил. Вот это самое главное. Получить обычную карту. Так, и тут немножко задержка. Ну, окей, но как слишком долговатненько. Призвать демона. Сегодня мы это сделаем. Из Ис использовать золото. Сделаем призыв крылана. Сделаем использовать яд. Нет, яда. Битва кланов. Так, участников битвы кланов один раз участвует в соревновании. Коллекционировал 6 раз. Участвует в клана кланов 6 раз. Вот, значит, сбор текущий для через 14 часов. То есть теперь не надо ждать два часа, чтобы прям заходить, а это к себе делаю, что прям как-то выиграть. Так, лапка. Вот это тоже самое. два часа. Эх, не успел. Вот мой гад. и что-то интересное. У нас ничего нет, мы бедные пошли в атаку. Ага. Для участия в битвах э, клана клана добавьте все восемь колод в вкладку к клану битва клана до завершения 4 дня ага, это все что у меня есть окей, давайте конечно самого сильного эмм um, я не знаю как убрать, мне страшно но вроде я правильно беру пиши-ка об этом в комментариях вот, тоже возьму так, только у нас переколодок нужно будет взять... Не, не знаю, Ну, красивее как-то. Вот ручку. там лайк, попкорм, коммент. А, это один-один. Стоп, а почему нет рыцаря? Блин! Тут у меня нет даже этого пехота. Не снайпера реально, все с манами. О, господи помилуй, но по выстрел ману собрать, это еще пойдет с арматой, с сами все и Кердик, тоже не берутся. это конечно класс, спасибо разработчики. нет выхода, нет выхода. жаль, что нет снайперские винтовки, как там этого вот, выстрел, стрельбам э, как он называется. Что М -м -м. стреляет пушка лук лук летающий лук какой-то натура летающий стоит лук и стреляет луком так, хоть там пару ман Мы ускорим чтобы было хоть побольше или потом уже. так Ладно, база строим. Может дай бог, чтобы он не напал так по-быстрому. Призывайте, окей. Можно ускорить. не ага. ускорять кое-что. Что что Я призвал? Ладно. вот ну, Не знаю зачем. А, сову. Одну сову я только зам. Так, нам нужно мана, я думаю, мы ее соберем. Немножко так вот. из саву, чтобы было легче. Сава, сразу. Сова. Я все понял, чем это занимается. Что, атака? да что чтоб его там а у меня есть преимущество на на преимущество суба пожалуйста проверьте указанную киеву строю сейчас Блин. Разработчики, Зачем так делать, разработчики, так что не, не, не, не, не интерес, разработчики Подписка лайк с вас, я тут хочу кмбл показать, а вы сразу вбиваете макса риска, ну бессмысленно, ну реально у меня четвертый, так я ж кручу. А, пожалуйста, убейте игрока, а мне уже достанет. Mm -hmm. Да ладно тебе должны значить делать. Мне там призыв сказали, призвать эти вот и, хоть кого-то, хоть призву и все, окей. И хватит невро я хочу призвать и все сейчас ускорю по быстрому и все и меня хватит это кочуман чуманный там а моду призвать это все я не, не, не сможет, ничего не будет. хочу хочу только одного за уста еще одного по-быстрому его. Его хочу грантов что чтобы прям закончить игру и все. С какой-то пользы. Все, же. Не просто так получить двойку и все. Хоть тройку, на Хоть тройку. Краблю. Это может как-то отвлекать их, если. Ну. Там немножко, было, да. Ну это не мог Восстановился. Все отвлекайтесь но ну, я только квайс Я только квайс. нас. Новые. Так, не, ну, давайте, давайте. Ну и ч, да это хватит. Сейчас мамнику здесь был комбай. Давай, да. Я им подался, да, типа того, ну окей, подался. Признаюсь. Подался е. Салай дистал. Нет, я не хочу проиграть, но а отстань. У меня класть У меня плевать, нигде. Я хочу его побывать. Отстань. У меня плевать, нигде. Видите, Савон? Он плевал У меня класть, отстань. А ну отвалите. отвалите. это Как там зовут? Ладно, да, не знаю как его зовут. Отвалите. Гоп, вот. Вот. вот. Отвалите, квс выполняем. На, врубай все. Участие в видеокамеры время 7 минут на ну как там 20, пол. 20 карт то есть только эти кар карты у тебя есть карты? гаргуля есть алло разработчики у есть гаргуля в чем дело да, участие в битвы клана требуется карта 3 уровня или выше. Ох вы Кого не там запускали, кстати? 3 уровня. Да, капец, блин. Блин, надет та карта 3 на 3. Не хорошо, что хоть записал пару роль под номитина, хоть как-то но их больше не скорее всего не будет или будет только в конце так это вроде не моя колода блин двое много кого я беру Конечно такого же не псы а мы брали. смысл брать псы если у есть там сильный персонаж ну ладно как хотите нахожу что дали хоть эту охотницу так. из вас сотка к баллов угу. вообще нет на лечении коронируешь Сниму. Сотку еще одну, хоть что-то, э? да, да, да, я помню, что он там сову и кучу куча этих, Ах, ну, а эти должны экономику рвать, но я не успел построить эти проблемы, а, блин, не успел, да блин, дайте блин. Хоть давайте начальник возьму, все будет нормально. 25, 28. А смысл... <с> тут 25, тут 35, тут 25, тут 3... А, -а, -а еще скрытая двойка. Ладно. А двойка Как-то не пугаюсь, не пугайте разработчики еще каналы с пор ⁇ советую макс риски сделать еще одну базу и поскорее бы на хватит блин Тут придется туда туда сюда этих призвать что прям стабильность блин ну отлично я уже не делаю это отлично. Да. Эй, Пойдите, проверьте не, ну конечно, сова это главное, да. Ты... Ты сов... Сову запустил. Я понял. Я вижу сову. Да что ты там. Живите. Пожалуйста, походите. Сова к нам. Следи, пожалуйста. Рок. Это к нам. Пожалуйста, проверьте трюком. Что-то строит. Ну, скорее всего, буду воська строить, он всегда псы берут. А почему? Что? Интересно, псы? Эээ, совы. Если бы кузница бы призвал, он был бы, был бы конец. По-любому. Ща призываем. Ждите. О. Так, лечите, пожалуйста. Нам нужна больше маны. Хватает. Понял. Только будем ждать. Сбор точку меняем. Не... не работайте. Мы уже помню. Но я тоже. что -то тут смотрю, у меня тут ничего не происходит. Проверьте вот это. Ну, может, даже тут. Как мы делаем. Ого! Ого! Бойсика строит. В Кресе там база. Угу. Мы не нападаем, мы можем экономику сломать, но потом разлиться, будет нас убивать очень жестко. Ну лучше желательно экономикой поднять, ну хоть тут вот секретный. А никто там не стоит там? Нет, я эту дубновочку. Сова? Огонь. Ладно, не пугайте, пожалуйста, в Я побаиваюсь как-то. Сова-то где? Можно разведку сделать, вдруг он там? Он куча этих персонажей берет. Давайте, защиту, деф, атаку, открытие. Так, враги здесь, враг Тут строить, да? Сова, сюда. Все. Блин. Сало проверьте и провести, как-то они увидел микрофон. Инициации нужно больше, понял? Потом, моя. Производство? Да, ладно. ну пока Эта база. Тут, кстати, бешбашен, как мы, я вижу. Не, ну там есть электробашня? Вот там окна купит, кто хочет не сломать. Видите? В ага, понял. войска все сюда идите. Сова, прячься. Потому что мировая понимаю скорость не будем брать а зачем все готовы сейчас будет нападаешь на меня получишь сейчас вот на то что о май до понял чему он тут идет сам ну, тоже так и то самое даже тут прикрытие типа, того где колонов нарубать уже а то только мы одни. потому что врубайте экономику также так можно в принципе также подкрепление врубать ну потому что я взял таких а то взял гублинов ага. А что, если тут у вас убрали сильных героев? а? Может быть, обратно? Так, сбор точки. Конечно же, атака, сила, везет, скорость. Блин. Да, призывайте, призывайте. да? Тут нужно что-то заметить, ну да. Ну пас, за борточки меня почему бы нет. Ладе не решено, это бесполезно, по Ладно, посмотрим, что способен. Такой. Все, спасибо, хоть как-то где она призвать вот так вот 20 минутный ролик Может, давайте еще одну катку э, стоп я могу 10 раз выиграть до да, следующий раз пока всем удачи пока э, кстати дискорд наш можете по поиску найти просто пишу яндекс макс риск дискорд на желательно на русском что так на русском писал можно анализ на английском даже. и там есть такая аватарочка MR. Там, конечно, изменяю авторочки, потому что я люблю не одну авторочку целый, целый год, целый вечность, а менять ее периодически. Не знаю, когда буду время. Всем удачи и пока.